Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня с вами поделиться, как можно детей настроить на то, чтобы они гаджетами пользовались как инструментом, а не как развлечением. Ну а сейчас я кое-что... Что придумала давайте посмотрим что получилось вчера я наказала детей планшетами на целую неделю лишила их этих гаджетов дорогие дети вам поступило письмо это письмо для максима это письмо для анатолия Да вот такое помятое письмо. Кто-то его, наверное, живал, пока нёс. Читаем. <сёк> Диван. Так дивану, да в диване столько много с разных мест, что можно там хоть черта лысого спрятать. Еще одну записку только мне надо. Всего пять. у тебя четыре, что ли, будет? Да, четыре. Ну все, мои записки. Я я там... А, нет. Ну хотя бы а пять. Что нашел? Ну, правильно ты открываешь? Подожди. Ты нашел! Ну, могу открыть! Не торопись! Ты неправильно закрыл, Максим? Правильно. Так. Я нашел уже. Нашел среди денег, что ли? Быстро ты нашел, молодец! И ты нашел! Хорошо! Сейчас я тебе такой. Мам, отлично, сколько удалось. Десять 20. А где пятьдесят? Эй! Вы пятьдесят не дали? Да, а ты почему сорок-то? Так я сорок прям. Нет. Где кончается бортик ванны? Тут Максим. Бортик ванны кончается вот. На чем стоит ванна? На каркасе. Да. Посмотри по каркасу. Не на полу. О! Ой. Нашел. нашел. Что ты нашел? Десять ну рублей. рублей. Ты нашел десять, и ты нашел десять. Значит, Значит 10. надо еще четыре раза почитать. Так когда они жили, в каких морях плавали пираты. Ты зачем на большой телес написывает? Он Чего потом это... отрежет. Да. Только он в Диван. Так я написал, это да В диване столько много с разных мест, что можно там хоть Черт, лысого спать. Еще одну записку только мне надо. Всего у тебя 4 что ли? Да, четыре. Вопрос заключается в следующем. Как гаджеты, компьютеры, телефоны, планшеты превратить в инструмент для того, чтобы дети расширяли свой кругозор, а не просто развлекались при помощи них.